Мы идем смотреть Артема Графа. 10 лет на ютубе. История самого главного разоблачителя. Скорее всего будет говно. Потому что... Не знаю, так думаю. вот. Здра здравствуйте, наречики. Смотрим видео Артема Графа. 10 лет на ютубе. История самого главного разоблачителя. Вот. В 17-м году Блять! молодой Артем, который даже еще не граф. Вот Подожди. а он... Это мы не с самого начала смотрим, да? Артем Граф. Артем Граф. Артем Граф. Артем. Граф Артем Граф Артем Граф Артем Граф Артем Граф Артем Граф Артем граф. граф Это я это я это я это я это я это я я я, я это я в ролике Артема Графа Все произошло признание мужики Семнадцатом году молодой Артем, который даже еще не Граф фоткался так с... я извиняюсь я... ой куда я вообще перелистнул полтора x сразу же уже объяснял миллион раз и шесть тысяч лайков но тогда у меня не было абсолютно ничего это вот я в данный момент могу уже констатировать факт что я чего-то достиг потому что у меня mm -hmm. есть очень много поклонников mm -hmm. со мной фотографируются меня рисуют мне тоже мне тоже я даже скажу больше я не думал о том что люди которые я смотрел когда-то будут у меня в диалоге ой это, не... это, это это это слишком небольшое достижение когда ты Блогер, другим блогерам, вот по, по, по типу Николая Соболева, просто приходится с тобой считаться, даже не особо без желания. Ну, то есть, вот прикинь, Артем Граф, вот если бы ты тогда вот сказал бы мне, э, ну, ты тогда сказал, что вот я очкошник и не пойду с тобой в ДС говорить. Я такой типа, ну да, я с ним не пойду в ДС говорить. Ну, все, и получается, я очкошник. Вот, мне приходится идти, знаешь, чтобы не выглядеть очкошником. Вот, я, я уверен, с Николаем Соболевым также. 1 случая, а прям реально множество. Я никогда не думал о том, что счетчик мы посмотрим, будет достигать 3 миллиона за 48 часов. О, у меня такая же хуйня была в декабре. А, это за 48 часов нихуя, тогда тогда да, много-много. У меня будет смотреть вот такое количество людей в час. И, конечно же, у всех людей, которые чего-то в жизни достигли, есть история. Но он показал самую лучшую статистику, типа, когда вот это тут с Никогдаем все такое. На хайп темах легко, типа, хвастаться, что вот у меня... Столько по просмотров, подписчиков. Но я, как и думал, этот ролик, скорее всего, будет о том, какой он охуенный. Это, по-моему, уже второй ролик о том, какой он охуенный, если я не ошибаюсь, да? Но, по крайней мере, пока вот к этому все сходится. Я не знаю, о чем будет прям полноценный ролик, почему стр стримеры ненавидят Артема графа. Вот этот было о том, что какой он охуенный, да? И тут мы тоже 23 минуты, какой он охуенный. В общей сложности 34 минуты о том, какой Артем Граф охуенный. Неплохо. Мою, кем я был, до популярности и как я к этому шел. Угу. <музыка> Микрофон Хайперкс говно, кстати, лютое. <laughs> У меня следующий видос будет про худшие компании, там я вот про этот микрофон жестко пройдусь. Я Артемей, Это наш как всегда, своей Да, бомжар тюмей, это я. Это мой первый канал, который называется Фан Соска, И первое видео тут загружено. Внимание! 21 февраля 2012 года. Ты не представляешь... Как... Нет, мужики, ну, получается, если свое первое видео в 2012-м загрузил, то, ну, получается, на Ютубе уже реально как бы 10 лет. Вот это вот можно считать полноценным блогерством. Нет, по-моему, не так работает, нет? Типа, ну, ты просто ролик загрузил 12 лет по приколу на какой-то сайт. Но если бы вот я загружал, допустим, ВКонтакте, да? Вот я когда был маленький, ВКонтакте тоже какие-то ролики загружал. А если бы вот ВКонтакте в итоге стало вот как Ютуб, я тоже бы сейчас мог говорить, типа, Йоу, я 10 лет на в контактер Мне тепло от того, что я вижу на экране, потому что по факту это моя первая работа Это мое первое видео, и с этого началось мое становление в ютубе И тогда мы Мочу пьет. Э, ну, насчет первых видео, я думаю, каждый занимался тем, что вот э, когда у вот телефона только-только начинались, ты берешь, снимаешь, и у телефонов была функция паузы. То есть ты снимаешь какую-то штуку, типа ты идешь, идешь, а потом стена, да, ты ставишь на паузу, в итоге с другой стороны стены, и типа ты проходишь через стену. Вот мне кажется, каждый такой снимал. И что теперь каждый из нас теперь блогер получается просто взять камеру начать что-то делать 12 лет но это просто ребенок балуется блогерством это как бы ну тяжело назвать особенно я с максом просто 500 и разными сериалами начали снимать свой на этом кадре видно что все действия снимались на озере и справа объединяется остров Таир это место на котором я родился и рос большую часть своей жизни и по факту это обычный поселок в россии но примечательно тем что там есть озеро и по центру этого озера стоит остров который не двигается это Прикольно, двенадцатый год и в то время на ютубе даже еще не было монетизации и заработка это сейчас сколько ему тогда лет было лет 10 11 о чем тогда ну Как он может это сейчас говорить, что блин, тогда не было Мы просто на энтузиазме Снимали видео на телефон что, что, что? Просто по приколу ребенок баловался Не драматизируя Но это, это опять претензия к Артему Графу Я уже миллион раз говорил, то что он пиздец драматизирует Пиздец нагоняет какой-то важности Всякой, ну, заурядной хуйне ты полнен разными шоу и программами, тут просто выкачивают деньги. Там лагерь охуенно на этом озере. Ну да, я говорю прикольно, типа озеро прикольное, но это не заслуга Артема Графа, то, что он родился возле этого озера, снимал это озеро в 12 лет. А в то время я и другие люди шли за творчеством. И по факту наш сериал существовал недолго, потому что мы сняли две серии, плюс 150 крышей и пыхтение соска номер два. И после этого затишься длиной в год. Я понимаю то, что у меня нет а Нет, а пацаны не хотят. Начинаю просто жить своей жизнью. Но через год случается интересное. А, блин. Во дворе примерно 13-14 год. И я создаю отдельный канал, который называют Тревис, и начинаю там снимать видео уже с микрофоном. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Недавно я лазил по столу YouTube и нашел такое интересное видео. Бэй, ребята, я тоже, когда мне было 13 лет, такое делал. Почему я это не, ну, не, не выставляю, как типа, ой я такой крутой, я с 12 лет там ютубер, блогер. Я тоже такую хуйню делал. Ш Шок, Ивангай крадет идеи для своего видео, понял. Ивангай крадет идеи для своего видео. Да, ты все правильно понял. В то время я выложил свое первое разоблачение за всю историю. Это было разоблачение на Ивангая. И про то время на самом деле не так много информации, потому что YouTube был старого формата. Настолько старого, что ты раньше мог менять не просто шапку канала, а все оформление. Были популярные ролики Омского ТВ, Шкала Блогеры, также Камикадзе Ой, я, я на этом всем вырос. Кто-нибудь из, из вас знает вообще, что такое Омское ТВ, Шкала Блогеры? Кто-нибудь смотрел Ларина вот именно когда он только начинал, то есть э, эти... Ларин против, самые первые серии. Макс плюс 500, когда еще по их порту, блять, передавался, а потом у тебя появился Ютуб, и ты такой, блядь, он что в Ютубе выходит, что ли? Когда у тебя. Ну, ивангай, это уже чуть попозже появилось. Когда вот эти кринжовые Майнкрафт-сериалы ты смотришь. Артем граф, ты действуешь грязными методами, ты заставляешь меня ностальгировать жестко сейчас. Прекрасно помните. Здоров, Вот он. И мне кажется, я рано или поздно в Нефедова превращусь, превращусь Тоже себе куплю какую-нибудь дачу, блядь, за, за городом И буду э, собирать донаты на то, чтобы себе, блядь, забор построить, баню построить э, вот это всё, Теплицу, блядь, сделать Газонокосилку купить Он сейчас этим, если сейчас занимается Был, сам, по-моему, -по самым популярным блогером на Ютубе не, Нефедов какое-то время, а сейчас вот сидит чисто Кайфует, блядь, у него семья, у него дача Он сидит, кайфует на даче Это идеальное будущее на самом деле мне очень приятно, что люди, на которых я рос, уже в наше время смотрят. А вообще, по сути, кстати, не занимался, вот, ну, кто, в, для тех, кто не знает, этот чел занимался, по сути, буллингом школьников. То есть это как из разряда сейчас, вот мне 22, я буду снимать видео, как я возьму какую-нибудь там восьмилетку, десятилетку, и буду разбирать его видео, насколько они тупые, типа, и насколько школьник школьник видите ли, и насколько ребенок-ребенок, называть его тупым хуй сосить, э, желать ему там всего плохого. Вот, по сути, этим занимался Андрей Нефедов. Ну, типа, если вот тогда это смотрелось, типа... Ха-ха, забавно, прикольно А сейчас ты понимаешь, насколько это странно Насколько времена поменялись и нравы контент когда вот, камикадзе или смотрит меня мне реально приятно и такие нарезки я делал вплоть до 15 16 года всяких охуеть тебя камикадзе смотрит вот это блядь достижение я не думаю я думаю не надо вам вестись кто такой камикадзе это просто поехавший шиз какой-то на ютубе очень страшный он, он очень страшные вещи говорит вот, вот когда наступит голод ты съешь свою мать и мать съест свою мать и собаку ты съешь накажите этих ублюдков найдите но накажите это это, это прям дикий шизоид я не знаю Трейлеры топ трейлеров 14 года, и в то время меня находит успех, и появляется моя первая хай волна И сейчас канал называется уже бар конечно же, потому что я его отдал другу. Но по старому тегу написано, видите, Трэвис, видно, что это мой канал, и он до сих пор живет. Тут из видео, называется оно топ-5 гомункулов, и оно набрало миллион 800 тысяч просмотров. Всем привет, друзья! С вами Тревис Это топ-5 гомункулов. Какие-то будут подвижные, какие-то неподвижные, маленькие, большие. Смотрим видео. Поехали. Eldos, это блять а сейчас это выглядит знаете как контент какого-нибудь крипера э, 2004 я не знаю там э, э, или или каши знаете типа постраничный вот вот он это снимал на серьезке но ты возьми сейчас призале это в 2023 году это будет как постраничный мета ироничный рофла юмор Ну, типа, это вот как бы и в 23 можно заливать фанат, только по-другому он будет ощущаться я рисовал мультики вот например мультик Иван ивангаю да ты помешанный, блять, на Ивангае, пиздец, я не знаю. 23-й год, все Ивангая не отпускаешь. Ивангай. я хочу сказать, чтобы я правила простые. Также в то время я начал снимать свои первые видеоролики с лицом. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Трэвис. И в это время с приходом уже какого-то хайпа и просмотров я начинаю получать партнерку, тогда еще даже не было обычных. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Фиспект. И сегодня мы будем смотреть видос на Артема Графа. 10 лет на Ютубе история самого главного разоблачителя. Let's гоу! Что отценцы Ютуба были сторонние партнерки по типу Юла. Вот тебе, например, моя первая зарплата с Ютуба. Посмотри на это. Просто посмотри: 370 рублей мне заплатили. А Или Вот моя первая реклама. Какой-то чел э, за 45 рублей купил мне рекламу в ролике. Это сейчас это смотреть смешно, но в то время для меня это было шоком, потому что я в деревне начинаю зарабатывать первые деньги. В то время, когда еще даже не было телеграм-каналов, я стал искать какой-то. Да ну зараз. нахуй! Прикиньте, в 2014 году не было ТГ-каналов. Охуень! Посмотри на меня, тут ящик. Ещё... Я уже не знаю, просто к чему приебаться, я просто смотрю. Это мне ну, не особо интересно, мягко говоря. Как заработать в 2023? -м? Давайте узнаем, мужики. Я он и молодой поисках перспективы. Провожу время в интернете. И как же... Класс... Но теперь я узнал об APX. Что теперь во времена свободной информации абсолютно любой человек может зарабатывать хорошие деньги. И с этим тебе поможет Low Band. Ой, денег, но нового уровня, который базируется на заработке в интернете. Это... Ладно, это не X. Но в следующем ролике у меня у вас будет апыкс. Теперь он его не в каждый ролик вставляет. Ну типа два ролика апыкс, один ролик не апикс, два апыкс, один не апыкс. Я не знаю, что это за ТГ-канал, но я я, я я могу подозревать только, что там постится. Это не лохотрон, информация. Исправляется? Какой исправляется? Он в рекламе э, в видосе, где осуждал рекламу казино, вставлял казино, блять. Буквально вот мы недавние смотрели. Полезное, поэтому внимательно послушай. В этом телеграм-канале выкладываются способы заработка, которые uh -huh. лично протестированы админами. И самое важное то, что. Не, ну протест... если админами протестировано наверное, создатели Апса тоже Ap Ап э, тестировали, поэтому это честно. Ну, мнение админов нам очень-очень сильно важно. Весь контент тут является бесплатным. Вот, зайти ага. на любую схему и посмотреть. И... А почему каждая схема ну, с какой-то ссылкой куда-то ведущей? М? Наверное, там тоже не надо денег платить. На речики, Привет, малыш. У тебя есть геймфст? Тогда я у тебя сегодня это спрашивал. Спасибо, Егор, за 50. Жди, потом поговорим после стрима в дискордике Есть даже схема, которую они сами выкупили у успешных подписчиков. Вот, например, актуальная схема, как с одного поштат ты можешь получить 9000 рублей. На самом деле, от схемы на этом канале я дрядно храняю. Например, вот гайд, как забыть об оплате мобильного интернета и связи на целый год. Что? Напоминаю, Шлю. этот канал некоммерческий. Админы сами зарабатывают на своих схемах. И плюсом для всего, что а нахуя, отк... если, если этот канал некоммерческий? Давайте вот просто представим: канал некоммерческий, админы сами зарабатывают на своих э, схемах, то на какие бабки и нахуя они покупают рекламу Артема Графа? Кто, блять, вот ты серьезно будешь рассказывать о том, что кто-то, блять, делает что-то за просто так, да, блять, кто в это поверит, нахуй? Чтобы быть убедительнее, у них сейчас где админ делится результаты подписчиков и догадывают... Почему не скип? Потому что я хочу узнать, что это за реклама, ну типа то. Икс, то... Я просто сомневаюсь, что Артем Графу вот так вот придет на нормальную рекламу, то есть какой-то сомнительный ТГ-канал с с заработками, где полностью бесплатно, где ты можешь просто поднимать деньги и даже администрация не требует ничего, вообще сама зарабатывает, но рекламу хуй на что покупает у Артема Графа, я, я, ну просто интересно. Ч ⁇ он рекламирует? Такой заработок подойдет каждому. Ты тоже рекламил APIX в одном видео. Показывай. Вот прямо сейчас показывай мне. Или, ну, ты конченый ебанат, гусенок нахуй, а гузу ебаный, блядь. Покажи в каком э, видео и где я рекламировал APIX. Пожалуйста. С пруфами, с ссылками э, жду. Если не знаешь, где найти деньги на карманные расходы, то это твой шанс. Так что переходи по ссылке в описании, пользуйся схемами и зарабатывай. И начиная с 16-го года, вплоть до 17-го, мой канал умирает, потому что я начинаю снимать видеоролики всякие хайповые, про новости, вообще про все что возможно, делают из канала солянку, и он просто погибает. Люди отписываются, и я не знаю, что делать дальше. И в начале января 16 -го года мы начинаем с братом часто ездить в город, и там знакомимся с... Это он? Вот это, вот это Артем Граф? То есть у него это как бы, ну, с детства желание раздеться. Может быть, он какой-то скрытый нудист? Он, может быть, он хо, хо, ну, за какое-то движение там выступает, типа, блядь, галышом ходить, Голышом классно, голышом круто, одежда это зло, или это не он? у ну, них какое-то это... А друга пошло какого-то? Короче, забить, я просто уже приебываюсь мне реально ничего говорить. Пацанами, которые тоже горят ютубом. И начинаем новую эру под названием «Сельские мажоры». Если вкратце, то этим проектом мы хотели высмеивать все, что и мира, за эти тренды, рэп. И мы, как бы, сельские, парни, села. Они В итоге мажор... ты стал рэпером и максимально трендовым вы смел. Это как Джарахов тоже У него изначально был проект Клик-Лак Который вот называется Он постоянно ху хуесосит вот этих вот мажоров Постоянно Блять, да мне вот эти тачки, деньги не надо Типа я из простого там Новокузнецка или откуда он там С Новосибирска Короче, я из простой деревни Мне все это не надо В итоге, как только бабки появились Сразу же Ой, блять, де девочки, тачки группу заливать контент и тогда реально вот время этого познания, когда я уже примерно начал понимать, как это работает, как работает YouTube. Пал, пал, пал, пал. А еще я с деревни вашу цивилизацию приехал, чтобы тут сотрудничать. Я села, этом корову доил, доил, а потом засел. Э, это белорусская крышка оказалась, что ли? Да. Как же это коричнево выглядит. Ничего не изменилось, ничего не изменилось. Не менее, я... Мы недавно видео смотрели, какой-то человек разоблачение на ретиографе снимал, он там показал ролик, где он рэп читает вот современная относительно манере в двадцать третьем двадцать втором году ничего не поменялось. Я прошел через это. Тебе наверное интересно, чем мы занимались. Он, он сейчас на себя смотрит, типа блять какой кринж я был раньше, братан ничего не поменялось ничего. Или какие-то популярные клипы и мы на их сразу же снимали там через день пародию. 5 минут назад 5 минут я я даже откопал старую группу, где мы постили всякие мемы, снимали разный контент, когда пришли деньги с партнерки, вот мы что-то в бане отмечали, вот фото с фанатами, у нас даже были фанаты, мы с ними фоткались, сигны даже, смотрите, сигны для фанатов, тут на самом деле... Бля, почему я должен это смотреть, извините, мне похуй... Я не знаю, мне поебать. Я не хочу это досматривать. Сельские мажоры, начало карьеры, первый хайп, второй канал, VK-коины и популярность. Во, давай вот этот посмотрим. К этому стремился. Изначально сервис vk разработчики добавили как первоапрельскую шутку. И создавалось это программистами с Happy Santa. Создатель этого детища Иван Гусев также пишет на своей странице то, что сколько кипс кипс стоит несколько Мне просто говорили то, что он, э, людей на какие-то ваккоины наевывал, типа ну хотел собирал у кого-то ваккоины, но при этом не отдавал деньги за это. Что тут где-то я слышал об этом. Что он сейчас скажет? Просто Поэтому интересно. Знал всего 5 апреля, спустя 4 дня. Мне было вообще нечего делать, и я сидел и пересматривал старые серии. Такого сериала по ТНТ, как Универ. Там еще, знаешь, такие прям доисторические, где Кузи, Майкл, Гоша, мне это грело душу. Я сидел, смотрел и натыкался постоянно ВКонтакте при какой-то там обмены, люди фармят. И 5 апреля примерно по времени в 18.00 я скачал этот сервис. Когда я его скачал на первом месте был человек, у которого было 1 миллиард коинов. Я подумал, как? Да, именно в тот период времени появляется вк то, за что мне до сих пор предъявляют Никогла и предъявляют очень много людей. Это еще один пик в моей карьере, когда охваты были очень большими, и по факту я с нуля просто взял и поднялся на самый верх. История интересная, можно найти видео, которые называется 100% VKP, я сейчас вам показывал, там я все это объясняю. Все эти материалы были, но они просто удалены, потому что мои каналы не все блокировки. Я понимаю. А что почему? Че у него с носом стало за весь ролик? У него носик покраснел. Ну, нужно заканчивать. Продаю свой канал. Это было. Пацаны, я рекламирую APX, потому что мне не хватает денег, у меня мама страдает, я помогаю маме. Конечно, сложно, но мне приводят деньги, и эта позволяет мне жить примерно там 3-4 месяца без какого-то определенного заработка, и делать то, что я хочу. Я начинаю экспериментировать с форматами и создаю канал Артем Граф. кумир, Артем может, его многие знают. Ну, а дальше уже история. На самом деле тут рассказывать и нечего. Этому каналу 2 года, 21-го примерно он создан. вы прекрасно знаете уже. я Много рассказывал, с чего Блять, как, как же похуй. Вообще был. Я расписал поминутно, где и как, клоуны, психи, разоблачения, ивангай, и вот это все. Это уже ну, нынешняя история. Про то, что большинство моих подписчиков знают И знаешь, скажу под конец, мне на самом деле очень обидно То, что в это видео я не могу уместить полноценный Потому что его настолько много Я столько форматов перепробовал Продажи и канала каналов, и новая целом, жизнь вы положил, какой не так, такой... Он пролал канал? Или что? Я, я вообще нихуя не понял, нахуй это посмотрел Все, нарезчики, блять, это худшая не, Можете даже не призаливать. Это полное говно, я не знаю, нахуя это смотрел Нахуя, вообще полное я, я вот как думал, что это будет говно Так и получилось говно неинтересное Просто ничего, вообще ни о чем. Второй ролик подряд о том, какой он пиздатый охуенный Знаете, о чем это говорит? Челу нечего снимать То есть он уже второй ролик делает про себя, любимого, насколько он популярный, классный Моя история канала как э, Артем Граф почему не любит его стримеры, блядь? Это прикиньте, вот я следующий видос сделаю, э, один день из жизни Фиспекта, да, многие из вас это хотят, но прикиньте, я это сделаю на тех на канале, блядь, один день из жизни Фиспекта. Вот посмотрите не, не с точки зрения преданного подписчика, который смотрит стримы, а просто среди вот дефолтного чела, который иногда посматривает Фиспекта, то есть большинство людей. Один день жизни... Да мне похуй на твою жизнь, Фиспект. Вот, зачастую всем будет. Вам-то понятно, вы хотите, возможно, посмотреть. А после этого видоса сразу же я сниму ролик о том, как я... Не знаю, почему Фиспект стал популярным. А еще через один ролик. Почему Фиспект никогда не скатится. А еще через один ролик... Почему Фиспект перешел на стримы? А еще через один ролик. Я Фиспект, у меня очень красивые соски, блядь. Я не знаю, зачем обмусоливать так много себя. Ты не создаешь, ты не созидаешь, ты рефлексируешь. Вот.